Всем привет! Сегодня мы пройдемся по документам. И начать я хочу с вот чего. У нас есть единственный официальный сайт для законов. Называется он право.gov.ru. Там выложены официальные законы Российской Федерации. Значит, что не так с этим сайтом? Сразу скажу. Во-первых, там выложены не все действующие законы. Мы с вами уже говорили о том, что если страна прекратила существование, либо если какой-то там период настал, да, и кто-то вам будет говорить, что, ну, страны же нет, поэтому законы СССР не действуют, или там, ну, я не знаю, королевство Франции же нет, да, и поэтому какие-то законы не действуют международного права. Ребят, никому никогда не верьте. Значит, созданные законы отменяются только тем органам, который их создал. Пока у нас существует правительство Российской Федерации, оно подписывает, там, Госдума, да, у нас... Э, давайте забегу вперед и расскажу, как у нас подписываются вообще, в принципе, федеральные законы. В частности, да, то есть, если почитать Конституцию внимательно, то у нас верховенствующие всего два типа законов. Это Конституция, точнее, не Конституция, а ее проект, да, сейчас мы к этому подойдем, и э, федеральные законы. Так вот, федеральные законы принимаются... Двумя палатами парламента, да, это Государственной Думой и Советом Федерации. То есть в два этапа. То, что не пропустила, или то, что пропустила Государственная Дума и, оформ, и подтвердила и подписала, не факт, что Совет Федерации все это дело подтвердит. Почему, ребят, скажу сразу, потому что Государственная Дума все-таки это эти товарищи, эти деятели работают на народ и за народ, ну, в, по большей части. Ну, хочется мне так думать, ладно, давайте сделаем такое допущение. Нет, они реально, там есть и депутатские инициативы очень хорошие. Вот, если последить вообще в принципе, какие инициативы подают, то достаточно ребят хорошие, но Совет Федерации целиком и полностью работает на ФРС, да, это американская структура, поэтому они пропускают только то, что есть в их списке, то есть то, что им спустили, то они и пропускают. Все остальное, ну, со скрипом, ну нет. Вот, поэтому это надо просто иметь в виду. Значит, на сайте правогов.ру Содержится якобы полная база всех официальных документов. Значит, вот этому вы не верьте абсолютно, потому что не все документы. Очень много СССРовских документов, которые никто не отменял, они действуют. Но из-за того, что были нехорошие прецеденты, их из этой базы изъяли. Но, ребят, это не значит, что они не действуют, поймите это. Вот на эту фишку я прошу всех обратить внимание. Значит, как работать с этой базой? Если там нет документа, идите, есть хороший сайт, называется... Вот могу обмануть, но созвучно, в общем, поищите. sntdocs.ru или .snt Вот, Ну, там, может быть, какие-то другие цифры, буковки, но созвучно, ребят, созвучно. На этом сайте выкладываются практически все документы, значит, которые действуют, но которых нет в, в этом... На правогов.ру нам говорят, что также официальные документы раз, размещены в гарантии и в консультанте. Но это вообще коммерческие структуры, поэтому говорить о какой-либо там их официальности не имеет смысла. Да? Более того, те пояснения, которые дают и комментарии, которые дают консультант и гарант, ну, иногда просто взрывают мозг, потому что ни в какую логику не укладываются. Значит, запомните одно простое правило. Что бы вам ни говорили, что бы вам ни писали разные органы исполнительной, судебные, другой власти, да, нам это, нас это не интересует. Значит, запомните одну вещь. Трактовать законы имеет право только Верховный Конституционный суд. Все. Если налоговая вам что-то разъясняет, по законам, либо МВД, либо какая-то другая структура, значит, всех в сад. Вы не конституционный суд. Конституционный суд имеет право, значит, разъяснять все в рамках конституции, да. То есть, что они разъясняют? Они разъясняют э, такую штуку под названием, соответствует ли какой-то закон или постановление конституционным нормам. Вот. А Верховный суд уже как раз-таки по трактовке разъясняет, более-менее уже разжевывает, что этот законодатель имел в виду, что тут там понимал, что под этим понимается, какую практику судебную назначает. Вот. То есть разъяснять по законам, по их пониманию и трактованию имеют право только вот этих два органа. Всех остальных, ребят, весело в сад маша флажками, вот пусть идут пеши эротический. не имеет права. Если вам кто-либо будет говорить, что, ой, вы неправильно все трактуете, неправильно понимаете, ну так отпарируйте ему тем же самым, что ты сам такой же. Не имеешь права. Не Верховный суд, до свидания. Это первое, что надо понимать. Значит, никто не имеет права трактовать законы, кроме вот этих двух организаций. Дальше поехали. Значит, что касается вот этой базы правогов.ру, ребят, запомните сразу, что не все документы, действующие там содержатся, это раз. Не все документы там легитимны то есть те, которые несут правовые последствия. Что это значит? Что этот документ там есть, он будет в статусе «действует», но у него нет никаких правовых последствий. О чем я говорю? Я говорю о пятом ФЗ, и я говорю об указе президента. Не помню номер, но поищите. Вот, вот эти два документа устанавливают порядок подписания, принятия и опубликования законов. Значит, если нарушен этот порядок, то есть разъяснение пленума Верховного Суда, который говорит, что если нарушен порядок принятия, подписания, принятия, опубликования, все до свидос. Значит, документ не несет никаких правовых последствий. Поэтому, беря или опираясь на какой-либо документ, или ссылаясь на него, или еще что-либо, выстраивая свою тактику, свою логику, общение с различными органами власти, имейте в виду этот пункт, что любой закон, на который вы опираетесь, в первую очередь надо проверить на его порядок опубликования, а прошел ли он. Вот, допустим, о чем я говорю. Я сейчас вам приведу яркий пример. Заходите в правогов.ру. Там есть такая вкладочка Законодательные проекты да, или законодательные документы. Заходите туда, у вас там будет расширенный поиск. Вам расширенный поиск не нужен. Вам нужен интеллектуальный поиск. И в этом интеллектуальном поиске забиваете 354-е постановление правительства, да, по, как раз таки по ЖКХ, наши любимые. Вот забиваете. И смотрите, когда он у вас открылся, на, находите этот документик. Значит, слева будет такая треечка, и там будут куча-куча, знаете, как в Яндексе выпадает. Вот сколько страниц там у вас нашлось по поиску. Вот находите там 354-е постановление, желтеньким там квадратик такой подсвечивается. Находите, встаете на него, и там будут такие, как бумажки, документики, такие кнопочки интересненькие. Либо сверху, посмотрите в трей, там будет кнопочка с английской буквой «Ай» нажимаете на эту кнопочку с английской буквой «I», только стоя уже на документе, чтобы документ у вас был открыт справа да, в поле, и вы увидите, там как раз-таки дата да, сверху будет стоять документ, там постановление 354, та, та, та, та, полное название от такого-то числа. Берете, значит, выписываете вот это от такого-то числа. Угу. Дальше смотрим дата опубликования. И там будет написано, в российской газете опубликован там еще где-то, еще где-то. Значит, только три места у нас сейчас заявлено официально, где ведется официальное опубликование. Сайт правогов.ру не является официальным источником опубликования. Это как база. Не путайте. Не, не на сайте он должен появиться, а он должен быть опубликован в трех источниках. Один из них это российская газета. Ну там еще есть парламентские вести и еще какая-то лабуда. Но ну, почитайте закон, узнаете. Вот. В общем, ребят, вам нужна самая первая дата, когда он появился в эфире, этот документ. И вы увидите. Значит, согласно закону, насколько я помню, федеральные законы а, опубликовываются в течение 10 дней с момента подписания. Приказы, указы и всякая хрень значит, в течение 10 дней. Если нарушен срок, значит, первое, что вы должны написать при выстраивании вашего обращения, вашей логики. На, опираясь на этот документ. Значит, в соответствии с пятым ФЗ указом президента номер-та. Значит, данный документ нарушена, нарушена процедура опубликования. Что значит разъяснено верховным? пленумом Верховного Суда. Поэтому а, до свидос. Значит, вы не имеете права, я вам указываю на то, что вы не имеете права на него применять, опираться, а также там тратата, -та, потому что он не несет никаких правовых последствий. Вот, ребят, на это есть разъяснение пленума. Для всех судов, для всех органов власти разъяснение пленума Верховного Суда является законодательным. То есть что это значит? Что они обязаны подчиняться. Вот, поэтому если вы укажете вот эту волшебную фразу, что не имеете права все, можете считать, что вы выиграли любое дело, выиграли любой суд, потому что они ну, у них руки выкручены. Значит, на сегодняшний момент я вам точно могу сказать, да, вот допустим, по тематике ЖКХ, это 188 федеральный закон жилищный кодекс не опубликован правильно и 354 и 451 постановление не опубликованы правильно поэтому все что касается у нас регламентирования жилищных отношений всех в сад регламентирование жилищных отношений ведется только по гражданскому кодексу все вот на этом большая жирная точка Значит, договорное право в действии, и все на, на договорной основе. Нет договора, знаете, как это? Как у Сталина? Нет человека, нет проблем, такой у нас. Нет договора, нет проблем. До свидос. Вот никакие конклюдентные действия, которые они внесли в ЖК и там в 354-й. Забудьте, это как страшный сон. Кто еще не знает, что такое, кто еще с этим не столкнулся, со страшным зверем, пожалуйста, познакомьтесь, да, есть у нас такая фишка, такое понятие, как конклюдентные действия, то есть это договор считается заключенным, если по факту ты это делаешь, Но это по большому счету, ну, ты же пользуешься водой, да, но ты же ей пользуешься, ну, все, значит, ты заключил договор. Вот вот у них такая простая логика. Ты же дышишь воздухом, ну все, плати налоги. Вот. Поэтому, ребят, нет, что бы они там ни говорили, приводите их всех к порядку. У нас есть нормативная база. В принципе, неплохая нормативная база. Вот, Если знать, как с ней работать. Давайте изучать законы, изучать правила, как, как с ней работать. Если вы будете понимать и обладать вот этими фишками, ребят, у вас жизнь гораздо улучшится, гораздо Значит, что касается других стран, кто меня слушает, у вас есть такая же лабуда «правила для всех одинаковые» по всему миру, по всему шарику. Неважно, кто там меня из Америки слушает. Ребята, у всех все одинаковое. Значит, ищите свои базы, где у вас это все размещено. У вас все то же самое. Потому что все ведется, вся указка ведется из ФРС американской, да, федеральной системы. Вот, или там какие-то другие органы управления, которые находятся в Вашингтоне. И рассылается все в приказном порядке по всему миру. Поэтому законодательный, собственно говоря, орган у нас один. Вот. И есть, конечно, нюансы заточенные под какую-то определенную страну, но вы должны понимать, что все законы у нас единые. Единые по всему земному шару. Ну, там чуть-чуть национального колорита добавлено, но по большому счету все одно. Правила и суть везде одна. В общем, короче, вам нужно понимать, да, что в основной законодательной базе у нас не все документы. Это раз. Не все документы действительны, потому что они прошли пятый ФЗ и указ президента. Это два. И третье, это не все документы соответствуют конституционному а, принципу. Что это значит? Это значит, что по этим документам надо искать определение конституционного суда о их применимости. Это и есть третья лазеечка. Ребят, не все документы, многие документы или постановления их не отменяют. Вообще, по-хорошему, конституционный суд, если видит, что документ неправильный, по нормоконтролю он должен его изъять из всех нормативных баз. Но это не происходит. Потому что документ остается, знаете, с какой формулировочкой? Справочно. Вот такой прикол, ребят: справочно. Вот. И на самом деле, кто занимается ГОСТами, да, я вот откуда это все знаю, я очень долго разрабатывала ГОСТ Российской Федерации, я вам скажу, что в ГОСТах такая же тема. Не все ГОСТы действуют, не все ГОСТы приняты. У нас, кстати, вот особенно в жилищном законодательстве, в строительном законодательстве, очень любят на строительные нормы ссылаться, раньше это были СНИПы, да, санитарные нормы и правила, сейчас это строительные нормы, СН. Вот. Очень туда любят ссылаться, не все они действуют, не все, надо тоже проверять. И они по большей части, даже ГОСТы по большей части носят рекомендательный характер, потому что есть один большой ГОСТ под названием технический регламент Регламент, да и практически все что относится к жилищному и к строительному бизнесу все все запихали в это технический регламент и на все остальное можно знаете смотреть сквозь пальцы вот это что касается нашей законодательной базы но она есть ребята, она есть просто ее никто в порядок не привел и на самом деле мало кто объясняет как с ней нужно правильно и качественно и эффективно работать а работать можно то есть поймите одну вещь что у нас, вообще, у нас законодательно закреплено заявительное право. Судья опирается только на то, что вы заявляете. То есть одна сторона заявляет одни законы и статьи из этих законов, другая сторона, апеллируя, возражая, да, заявляет другие статьи, и другие законы. И вот судья, собственно говоря, принимая решение, нам имеет право опираться, ну не то чтобы имеет право, но это по практике сложилось, да. Либо одно, либо другое. То есть как бы, ну кому она ближе, либо что у нее там по ДСП написано, да, для какая распоряж, разнарядка сверху ей испущена. Вот, по большому счету, ребят, вопрос в том, что если вы не заявляете, то ну, вы сами... Все профукали. Надо заявлять. Даже если вы где-то в суде или в органах каких-то, или даже пойдете со своими там же шками общаться, вы заявляете. Просто заявляйте, что это не действует, не имеете права. Все. И любой суд вас поддержит. Но для этого надо заявлять. Вот если вы промолчите и не скажете, и не заявили, да, там, ну я же знаю, что это так, зачем я буду на каждом углу кричать. Ну, так система, к сожалению, устроена, или к счастью, не знаю. В общем, короче, имейте в виду, что у вас есть заявительное право, и давайте уже начинать им активно пользоваться. Никто им не пользуется, понимаете? А им надо активно пользоваться, надо заявлять о своих правах. Они у вас есть, ребят, вы их просто не знаете. Так, ну давайте продолжим про нашу базу законодательную, значит, еще раз повторю, да, три, три больших кита, на котором держится эта законодательная база. Значит, не все документы там есть, ищите в других источниках, да, и именно проверяйте на действие. Вот, документы могут противоречить друг другу, один другому, и статьи в них могут противоречить. Это второе. Третье, что еще хочу обратить внимание, это то, что у нас в законодательной терминологии нет очень многих понятий. Просто нет. Например, нет понимания и четкого термина «кто такой собственник», «кто такой должник» и так далее. То есть законодатель определяет это следующим образом – это выражено через права и обязанности вот этого вот лица, так называемого, да, зверушки неведомой. Но на самом деле это все чушь, потому что в международном праве, смотрите выше, да, у нас главенствующие, это общепризнанные нормы международного права, которые закреплены в Конституции. Смотрите наверх, ребят. Как правило, в международных нормах это все выражено. Вот я вам, допустим, скажу по собственнику четко, чтобы вы понимали, да, рассматривая жилищное право, собственность и право. Собственник – это тот, кому принадлежит. По международным правам разницу понимаете, да? А у нас в, в нашем законодательстве собственник, собственник ⁇ это тот, кто имеет право владеть, распоряжаться и пользоваться. Чувствуете разницу, да? У меня есть право на работу, и у меня есть работа. Совершенно разный вес, согласитесь, да, в, общем понимании, в общем понимании, в общем смысле. Да и, собственно говоря, в, э, в физическом каком-то эквиваленте, в материальном эквиваленте. да, Я имею право на работу, но не факт, что я имею при этом работу. Так вот, ребят, собственник в международном праве – это тот, кому принадлежит. Не на правах собственности, как нам, как нам тут пытаются мозги запудрить, а просто принадлежит. Вот это мое по факту и все. Вот. А у нас собственник, которому принадлежит на правах собственности. Вот, нет. На правах собственности что такое право собственности? А мы разъясняли, откуда вот это вот произошло право собственности, потому что все, что вы купили на членский билет под названием Патчпорт, вот, принадлежит кому? тому, кто вам этот паспорт выдал, да, то есть э, собственнику. Кстати вот еще одно заблуждение очень многих, очень во многих чатах я это встречаю, да, что паспорт- это собственность государства. но паспорт вообще не относится вечным правом к, к собственности. То есть это, документы не относятся к собственности, на, к документам невозможно применить такую формулировку. Поэтому а, кричать, что у меня есть, да, я там владею, или там, я собственник, это моя собственность, там какое-то свидетельство о регистрации права собственности, да, что вы владеете этой бумажкой, ну нельзя такого применить, понимаете, это глупость. Это глупость, то есть ни одно, ни одно документ, ни один документ не, не определяется вечным правом как собственность. Вот. Поэтому сказать про паспорт, что это собственность государства, тоже нельзя. Государство его выдало как подтверждение того, что она с вами произвела какие-то действия непонятного характера да, и э, передала вам его на хранение. То есть вы обязаны его бережно хранить и все. То есть вы являетесь хранителем некого документа. Ну вот мы плавненько подошли к паспорту. Значит, Давайте разбираться, что же паспорт такое за документ. По большому счету нам всем говорят, что это удостоверение личности. Но опять же, да, если мы посмотрим, кто такая личность, и заглянем в различные энциклопедии, толковые словари, то мы узнаем, что личность – это набор психофизических качеств человека. Вот, психологических качеств человека, то есть как можно определить, какая я личность, понимаете, где по фамилиям и отчеству мои фотографии в паспорте, ну как-то вот непонятно, да, почему личности, но ну, это я придираюсь к терминологии, вот, хотя в принципе терминология является основополагающей вообще вещью, да, но очень удивительно, почему наши законотворцы вообще не делают э, какой-то свой законотворческий словарь, да, чтобы мы понимали, какими терминами они оперируют потому что иногда они издают такие законы, что ты даже не понимаешь, что это за зверь такой, кого они там опять ввели да, в, в игру, то есть кто это такой, как его определять, что это он именно или это не он, да, что это какую-то новую маску ввели, формулу и так далее. Ну, в общем, ладно, ребят, значит, смотрите. Паспорт – это некая подмена понятия, потому что сам по себе паспорт по факту определяет ваше некое отношение к некому государству. Но если разбираться, какое отношение, то выяснится, что все гражданство у нас фальшивое. То есть паспорт это является удостоверением личности, а удостоверением личности, как вы знаете, у нас является везде, где есть фотографии даже где нет фотографий. Свидетельство о рождении тоже является удостоверением личности. И на основе свидетельства о рождении выдается паспорт. Поэтому если вы придете куда-то, где требуется удостоверение личности, придете со свидетельством о рождении вас обязаны пропустить. Они будут говорить, что нет, это не является удостоверением личности, потому что там нет фотографии. Ты скажешь, да, нет фотографии. Но это первоисточник, на основании чего мне выдан паспорт. И против здравой логики, ребят, вам ни один дуболом не сможет вообще противостоять, понимаете? Потому что по факту это так. Свидетельство о рождении является самым первым удостоверением личности, на основании которого выдается паспорт. И уже в паспорт впоследствии вклеивается фотография, которую вы меняете с установленной регулярностью. Да? То есть не поменяли фотографию, не действует. Но ну, хорошо, но это не значит, что... Допустим, свидетельство о рождении не является удостоверением личности. Является. Очень даже является. Значит, смотрите, если они вам будут тыкать на какой-либо закон. Вот как, как раз-таки по чтению законов, ребят, одно правило запомните. Значит, все законы действуют в двух положениях. Любое, любая статья действует в двух положениях. Первое – это добровольное. Второе – это принудительное. Как определить? Если есть слова в статье, или в положении. Если есть слова «должен» и «обязан», это принудительное. Эта а, формулировка в международном праве называется «меры государственного принуждения». Есть такая штука «меры государственного принуждения». То есть они делают закон и принуждают прям по закону. там Должник обязан нести бремя, тра содержание какого-то имущества или еще чего-то. То есть если есть... Должен и обязан, значит, это меры государственного принуждения. Гражданина, не забываем. Значит, меры государственного воздействия и принуждения относятся только к гражданам. Они сделали очень хитро. Вот это надо тоже иметь в виду, что по большому счету они гражданам определяют. Вот теперь... Внимание, знаете, внимание, кого же они причисляют гражданам, наши законотворцы. Они причисляют, значит, лицам, и, и, и, лиц, имеющие гражданство Российской Федерации, лиц, имеющих гражданство иностранного государства и лиц без гражданства. Вот эти все три категории, ребята, это все граждане. Только они в разных статусах. С гражданством РФ, без гражданства РФ и вообще без гражданства. Может быть, некоторые с двойным, страны с пятерным гражданством и так далее, это тоже не запрещено. Но, ребят, изначально слово ⁇ гражданин ⁇ которое еще надо доказать. Да? Есть международный закон, который говорит, что ну, закон Декларация прав человека, да, каждый человек имеет право на гражданство. Что такое гражданство? Гражданство это заключение договора с государством о том, что я, значит, да, я обязана, там, тра-та-та, -та, но на основе каких-то, чего-то, что обязано государство. То есть у вас есть свои обязанности, у государства есть свои обязанности. И вы вот этим договором, подписью сторон в паспорте да, скрепляете ваши обязанности. И что получается? Что вы свои обязанности исполняете, налоги платите, все делаете, а государство свои обязанности не исполняет. Оно в любой момент может приостановить закон, отменить выплаты, повысить пенсионный возраст и так далее. И самое что удивительное, что вы никак на это повлиять не можете. До этого мы сегодня тоже дойдем. Почему вы не можете повлиять на это вот так вот ребят для того чтобы для того чтобы вам подтвердить свое гражданство что вы в принципе ваше право на гражданство, данное вам международными, общепризнанными международными нормами, реализовано. Для того чтобы это подтвердить, у вас должна быть на руках заверенная копия. Значит, первое документа выхода из гражданства СССР как минимум, да. А вторая копия – это ваше заявление и одобрение этого заявления. На о принятии вас в гражданство Российской Федерации. Если вы откроете 62 ФЗ, если я не ошибаюсь, о гражданстве, то там есть образцы заявлений. Можете посмотреть образцы заявлений на вступление в гражданство. Вы заполняли такие образцы заявлений? Ребят, только на основании этого образца заявления... Включается процедура оформления гражданства, то есть процедура подписания так называемого договора между государством и между гражданином человеком. Человек и государство подписывает договор. Вот. Как подписывают? А подписывают как раз-таки: значит, человек. Оформляет заявление, что я хочу вступить. Заявление рассматривается и вам в ответ на это заявление выдают определенный корешочек. Все, все вам разрешено. И вот после того, как вам разрешено, вы идете с этим в отдел миграции, и вам там уже составляют форму, там, как она называется, F1, M1, A1, я уже не помню, и карточку, личную карточку на вас заводят как на гражданина, да, и там уже а, вписывают все данные, и на основании этого выдают паспорт. Так вот, ребят, сам по себе паспорт не является абсолютно подтверждением и гарантом того, что... Что у вас есть гражданство. Гарант того, что вас приняли в гражданство, является справочка. Справочка на основании вашего заявления о вступлении в гражданство. Но для того, чтобы вы вступили в это гражданство, вам нужно указать предыдущее гражданство, да, вышли ли вы из него, либо нет. Здесь смотрите, какая получается история. Я сейчас не буду говорить, мы в прошлой лекции говорили о том, что, в принципе, все гражданство, что СССР, что РФ, это фикция, потому что дети рабов рабы, да, по рождению, ну, никто вам не может, никто вам не может навязать обязанности по рождению. Ну, это глупости, да, а обязанности есть, знаете, какая первая обязанность, да? Уже, наверное, все выучили. Первая обязанность это учиться учиться, как завещал Великий Ленин. То есть вы обязаны учиться, вы обязаны пройти вот эту школу форматирования, да, чтобы у вас были мозги заточены под круглую землю. Вот, как собственно говоря, круглая, пустая башка должна у вас получиться в итоге. Вот, поэтому, ребят, сейчас мы отметаем вот сам, сам вообще вот этот факт бреда, да, в качестве бреда, что по рождению кто-то мог стать гражданином, и поэтому вам якобы ничего не надо было заполнять. Но Хорошо, по рождению многие из нас, кто сейчас слушает да, эту лекцию, по рождению граждан СССР, а если вы почитаете закон о гражданстве СССР, там написано, что двойное гражданство запрещено, это измена родине. Так вот, если вы не выходили из СССР, то как вы могли вступить? Нам говорят, что на основе автомата, пулемета, как-то все автоматически, все, кто проживал на территории РФ, до какого-то там числа 2002 года все автоматом стали. Ну, чушь собачья, ребят. Ну, как это автоматом? Как это кто-то за вас автоматически решил заключить договор? Удивительно. Понимаете? Ну, это же надувательство. В прямом смысле слова, ребят, надувательство, то есть вас обманывают, вы никто, вы не обладаете никаким правовым статусом, вы реально никто. И поэтому с вами делают, что хотят, потому что вы бесправные существа, у вас прав нет никаких. Вас нахлобучили обязанностями, подложным прикрытием того, что ну паспорт же есть, поэтому э, пожалуйста, да, да. Исполняйте обязанности, платите налоги, там, судитесь в судах и так далее, когда на вас наезжают всякие структуры. Но давайте вернемся обратно к паспорту и поймем, что же такое паспорт. Но для того, чтобы понять, что же такое паспорт, вам нужно понять и осознать, что гражданства у вас нет, что как ни возьми вот эти два закона о гражданстве, что СССР, что РФ, они не подлежат никакой критике здравому смыслу. Просто, ребят, не подлежат окей, запросите, если уж вам там на то пошло, запросите в отделе полиции расследование по вашему гражданству. Пусть пошукают где-нибудь в своих затворках, в, не знаю, в архивах миграции. Пусть пошукают, когда вы вышли, что вам Верховный Совет СССР разрешил выход из гражданства из СССР, выплатил долю, да, что-то у нас Рокфеллеров тут я не вижу, что вам выплатили долю при выходе из гражданства. А вы знаете, что прикол? У нас, кстати, законы СССР позволял, там целый процедура написана, да, как выходить из гражданства, но а, сам факт отказа от гражданства это была уголовная статья. Измена родине, предательство называлось. Поэтому никто таких этих не подавал никогда. Их расстреливали сразу без суда и следствия, ребят. Поэтому вот это вот чушь, я не выходил. Но если вы вообще в здравом уме и в трезвой памяти, да нормальные, адекватные люди, то смысла подавать в какие-то госархивы на то, что заявление, что я выходил, да вас бы по свету не ходила, вас бы расстреляли в тот же день. К вам бы приехали на, на батоне, понимаете, загребли бы там, и никто бы вякнуть не посмел. Поэтому вот это вот чушь, которую нам сейчас всем навязали, Завалили архивы работы да, в госархивы, а давайте все шла, слать письма. Я, значит, там найдите, где я писал заявление, дайте мне подтверждение, что я не писал. Да их быть не может. Все, что касается заявлений гражданства в госархиве заканчивается тридцать седьмым годом. И на самом деле, если вы откроете сейчас сайт Государственного архива Российской Федерации, вы увидите, они бедные большими буквами уже плача написали. Люди, пожалуйста, остановитесь, включите мозг. Нахрена вы нам пишете? Но ну, потому что заявление о выходе из гражданства СССР это предательство, это предатель Родины, это расстрел, это уголовная статья, как вы это понять не можете. Нет, у нас каждый, да, я получу справку, что я такого не писал ты справку у психиатра получи сначала а потом пиши в госархив и мешай людям работать исполнять свои прямые обязанности вот, Поэтому, ну чушь, ребят, собачья, но зато у нас, видите, как очень интересно и очень продуктивно управляют парадом. Вот, то есть у нас как бы людей, у которых бурлит энергия, они где-то в себе нашли. Значит, силы тех, кого не задавили, там, да, всякими э, глушилками и химтрейлами. Так вот, они устраивают такие увеселительные масленичные мероприятия для народа. Давайте все быстро в госархив, давайте все быстро в полицию, давайте все быстро туда, и все такие, знаете, как бараны, такие, о, нам открыли новую Ворота, Ты -ты -ты -ты -ты -ты. поскакали все таки, ага. Госорхив сидит и думает: блин, ну дебилы кончены Ну правда, я бы тоже всех отправляла через психиатра, потому что ну, непонятно, чего у людей в голове. 2 плюс 2 мы сложить не можем, да? То есть кто-то, кто-то кинул мульку, скажем так, в сеть и все такие не проверив факты, не включив бошку, ой, я тоже сейчас напишу. Ну, молодец, что, ну, пиши, ну, пиши, ну, получи ты эту бумажку. Куда ты с ней пойдешь с этой бумажкой? Ну, конечно, ты не писал. Ну, ты что, находишься не в здравом уме, что ли, что ты не помнишь, писал ты или не писал? Вот, ну, нам это как бы не интересует, понимаете, СССР, ребят, не стоит трогать только по той простой причине, чтобы если вы написали, вас бы застрелили. Вот, давайте посмотрим сейчас другую медаль вопроса, а это как раз-таки вступление в Эрефию. Вот с вступлением в Эрефию даже... Если взять логику Ирефии, что ну, СССР же все, ну он типа умер, его типа нет, поэтому ну, столько граждан осталось неоприходованных, мы их бедненьких всех оприходовали, подняли там с колен а вот, и к себе под крылышко взяли. Отлично, отлично. Но для этого, ребят, хорошо, для этого-то я должна написать, вся страна должна была написать заявление о вступлении, но нам говорят, ой, нет, что вы, что вы, это такая бумажная волокита, поэтому... Мы вас всех автоматически зачислили. Если вы проживали на территории РФ, мы вас всех автоматом. Но ну, слушайте, ну это опять же не выдерживает никакой критики. Да, ну как автоматом? Ну как? Вы на меня автоматом возложили обязательства, на которые я не подписывался? Ну, глупости. Так вот, ребят, когда вы осознаете, что, в принципе, вся информация о вашем гражданстве – это фикция, следующим этапом я вам рекомендую осознать, что, и, собственно говоря, паспорт Российской Федерации, и как и СССР, он ничего не подтверждает. Это тоже фикция, потому что в СССР была точно такая же фикция. Вот. только в СССР были меры сталинского реагирования, да, то есть расстрел, <с> вот, расстрел, ГУЛАГ, там, куда там Солженицына, у нас ссылали Лимонова и всех вот этих товарищей, да, то есть, а, ты догадался, ты там это, ну, в тюрьму, там, Туполева, там, не знаю, Королева, всех в тюрьму, Королев сказал, что, ну, вы что, дебилы, короче, я под это не подписывался, ну, космоса нет, ну, что, а, ну, иди в тюрьму, значит, сиди в тюрьме, и, да, у нас нет космической отрасли, но у нас есть ракетостроение, ракеты. Ракеты нам нужны, поэтому строй ракеты. Вот что, чем он занимался успешно в тюрьме? Строил ракеты на на ядах. Ну и ладно. В общем, получили себе такого врага народа. Вот он там нам из-под тяжка, понимаете, портил воздух в своей тюрьме. Ну, в общем, ребят, это было всегда. Это было всегда, поэтому нет смысла. -то, какая, -то, какая вам разница, какой паспорт? Ну, сделали, восстановили вы себе паспорт этот СССР. Кто-то там добежал, где-то там его там отпечатали. Но вы же что, не понимаете, что такое паспорт? Паспорт – это договор с государством, что вы ему передаете недра, земли, тратата, леса, поля, золото, алмазы. Он вам должен по этому паспорту выплачивать алименты, проценты. Вам от того, что вы сделали эту бумажку, вам что-то выплачивается? Нет. От того, что у вас паспорт РФ, вам что-то выплачивается? Нет. Так о чем речь? Вообще просто о чем речь? Выплачиваются крохи в виде мизерной пенсии, в виде смешных детских и социальных других пособий. Смехота выплачивается. А каждому положено по 72 миллиона ежемесячно. Ну хорошо, 72 миллиона тоже украли, но у нас есть живое постановление, абсолютно живое где каждому положено 454 рубля ежемесячно, советских рубля, то это 454 тысячи, тоже заморожено, тоже ничего не выплачивается. Но если а, с, вторая сторона не исполняет существенных условий договора, нарушает существенные условия договора, то по договорному праву это как называется? И этот договор подлежит расторжению, он ничтожен, он признается ничтожен просто по заявлению одной из сторон, которая указала... На нарушение условий договора. Все, и достаточно заявить, что договор уничтожен, так его и не было. Понимаете, тут кому что заявлять? Договора изначально не было. Ни в СССР, ни здесь не было. И поэтому воспринимать паспорт как подтверждение вашего гражданства, откройте свой паспорт и найдите, где написано «гражданин». Ну, где написано? А э, в слове «гражданство», между прочим, ребят, ну, вдумайтесь, это логично. Должна стоять дата вступления в гражданство. Если это по рождению, то должна быть графа «гражданство с» и дата вашего рождения. Дата приобретения гражданства. Обязательно должна быть такая графа. А иначе как вы подтвердите? Вот одна страна закончилась, другая началась. Ну, как нам всем рассказывают, да? Да. Где графа, где дата, какой датой э, вас оформили в это гражданство, вступили, попробуйте найти дату. То есть с каких пор вы стали гражданином э, Российской Федерации, тоже не найдете. А это на самом деле существенное условие. Объясню почему. Потому что если вы зайдете на сайт Центробанка Российской Федерации, то найдете там такую интересную информацию, что оказывается э, СССР до сих пор имеет какие-то торговые договоры, и торговые отношения, и Российская Федерация, как продолжитель СССР, выполняет обязательства по договорам, заключенным СССР. То есть какие-то договорные отношения есть. Так, если РФ продолжитель и выполняет договорные отношения СССР, логику улавливаете? Почему-то для иностранных государств Российская Федерация по этим договорам до сих пор что-то кому-то отплачивает. Да? То если вы вступили в Российскую Федерацию и говорите, я вступил там 2 мая 2002 года, вот до этого момента я был гражданином СССР, пожалуйста, все проценты там и -та -та с даты моего рождения за точное количество месяцев, будьте любезны, выплатить. Тогда же мы это требование написать не можем к продолжителю, потому что мы дат не знаем, кроме даты своего рождения. Понимаете? А это тоже существенное условие для написания требования. И получается, ребят, что ничего не получается. Что когда ты это все осознаешь, ты думаешь, тогда возвращаемся к вопросу, что такое паспорт. Вот, и открываем законы которые написаны про паспорт читаем их внимательно да и понимаем что э, на основании заявленных требований, как должен выглядеть паспорт, что в нем должно быть написано и так далее, очень много нарушений к той бумажки, к той книжечки, которую мы имеем на руках. Но начну я с того, что фамилия, имя, отчество переписаны не как в свидетельстве о рождении, а это четко регламентировано, что должно быть четко-четко, буква в букву, с заглавными с прописными, как в свидетельстве. У вас написано не как в свидетельстве, уже не соответствие. Да? У нас у всех написано большими буквами и есть очень много таких вот утверждений, что типа ну, вот, у нас так в паспортном столе работает программа. Ну, чушь собачья, да, кто-то же эту программу создал, почему она у вас так работает? Вот, большими буквами у нас оформляются юридические лица. Если вы почитаете закон о правилах, инструкция там есть у налоговой, о правилах оформления юридических лиц, то все наименования, имена собственные, юридических лиц, в том числе и П, пишутся большими заглавными буквами. Соответственно, наше имя, фамилия, отчество, написанное в паспорте заглавными буквам, говорит о том, что мы юрлицо. Ни о каких физиках речи быть не может. А мы уже с вами разбирали, да, что сначала был человек, потом человек, вступил в сексуальные отношения с государством образовался гражданин а уже гражданин своими действиями или бездействиями поражает прочие лица или их прочих зверушек до да, должников собственников там и, не знаю водителя и всяких всяких до да, кого они там развели в законодательстве вот для чего развели кстати очень хороший вопрос для чего развели для того чтобы понимать какие законы подходят под это определение а какие не подходят то есть допустим Допустим, водитель, да, есть такое лицо под названием водитель. Кто такой водитель? Это гражданин, прежде всего. Сначала гражданин, потом человек, да, идем в обратную сторону. Но для водителя написаны определенные законы, ПДД, например. А для водителя, ну, скажем так, условно для водителя не действуют гражданские права. Вот, то есть они действуют для гражданина, но когда он в статусе водителя, на него действует исключительно ПДД, понимаете, да? Соответственно, если вы собственник, то на вас действуют только те положения, тех законов, где четко указано, что вы собственник. Что он собственник, на собственника, да, имеющим право собственности, распространяется, там или он обязан, или он должен что-то делать. Вот, то же самое про физлицо, то же самое про должника, да? Вот, что это такое. Ну, то есть, чтобы понимать, какая часть законов к вам относится, что можно, в принципе, применить под эту терминологию, вот сделали всякое такое разделение непонятное. Но, ну, в принципе, оно очень понятное, но не очень хорошо работает у нас. Потому что каждый, каждый чешет, как ему нравится. Так, вернемся значит, к нашему паспорту. Ребят, если читать закон о паспорте, да, законы бумажки, документы, которые содержат слово там, «как должен выглядеть паспорт», то вы увидите, да, что очень много чего не соответствует. И значит, подпись должностного лица, выдающего паспорт, почему-то без фамилии, имени, отчества. Кто подписался, зачем, подп... непонятно. В паспорте должна быть печать печать гербовая Российской Федерации 41-42 миллиметра у вас стоят какие-то малые металлические оттиски да у кого-то красные у кого-то черные значит инструкция по делу производства ГОСТовская говорит о том что красные печати ставятся на копиях документов а черные печати ставятся для служебного пользования черные печати ставят ребят на удостоверениях и внутренних пропусках так на минутку да, поэтому сразу отделяйте. Значит, у кого там ФМС поставила красненьким, а ФМС всегда все ставит красненьким. Вот. Те, значит, копии имеют. А у кого черненькие, те, значит, внутренние для служебного пользования. Ну, что такое внутренние? Ну, пропуск. Ребят, пропуск. Вот и все. Не более того. Поэтому по многим формальным признакам паспорт не соответствует даже закону о паспорте. Но вот тот документ, он вообще не соответствует. Сейчас они выпустили такую новую фишку, что значит разработка бланка полностью подведомстве структуре МВД, бланка паспорта, и поэтому, типа, вот, ну, структура МВД, как хочет, так и делает бланки паспортов, это отдали ей на откуп. Вы видели, хоть где-нибудь, хоть одно государство, вообще в вашей логике укладывается, что государство какой-то структуре сказала, ну, как хотите, так и делайте паспорта, нам все равно. То есть это даже не утверждается ни президентом, ни Советом Федерации, ни вообще пофигу. Какая-то структура, какой-то там, МВД может там делать. Да, сегодня такие паспорта, завтра такие. И утверждать их внутренним регламентом. Да, мы сегодня вот, вот сейчас выпустили новые паспорта в виде карточек, которые опять же не соответствуют, да, даже тем изменениям, которые должны быть. Ну, в общем, ребят, какой-то бардак, понимаете? Вот изучая вот это все, складывается ощущение, что в принципе в стране конченый бардак. Всем на все наплевать. Вот. Но... В этом бардаке нам предлагают как-то жить, поэтому я предлагаю этот бардак изучить, выбрать для себя то, что вам нравится, то, с чем вам удобно и комфортно, и это заявлять. А все остальное проверить на фальшивость и заявлять то, что так, это ко мне не применять, это ко мне не так, это ко мне не так. Значит, к очень любимому вопросу всем, что делать с паспортами. У нас есть такая мулька тоже запущена, очень интересная в сети интернет, что типа якобы, если вы представились и показали паспорт, то вас будут уже там будете огребать как гражданин. Ребят, если у вас с головой все хорошо, то вы огребаться нигде не будете, даже в судах. Я в суды хожу с паспортом Российской Федерации, вот, совершенно спокойно заявляю, что паспорт не подтверждает гражданство, там не стоит ни дата, ничего, паспорт не соответствует закону о паспорте, соответственно, это внутренний пропуск. Я прошла по внутреннему пропуску. А вот то, что у меня забрали паспорт в судебном заседании и переписали с него данные, да, это я могу тут же, вот у меня заготовленная бумажка, предъявить претензию товарищу, который переписал данный неизвестный носитель, вот, и подать на это куда-нибудь. Ай-яй-яй. Ну, потому что они нарушают 152 закон федеральный, да, о персональных данных. Они приносят мои персональные данные, не взяв у меня на это хоть какое-либо разрешение. То есть, понимаете, какая получается петрушка? У нас везде, во всех органах работают низкоквалифицированные кадры абсолютно бестолковые личности, которым забили мозг, так же, как и вам всем в школе, бесполезной информации, так называемой, для служебного пользования. Я вот, кстати, прихожу в свой отдел полиции, говорю, вы знаете, такой закон, такой закон. Они так на меня смотрят и говорят, слушай, если бы мы Знали бы законы, у нас бы вообще мозг взорвался, потому что нам ДСП хватает настолько, что хоть бы это бы заполнить, что от нас просит начальство. Понимаете, в чем история? И эта история во всех, ребята, структурах, во всех. Но если понимать, что там работают такие же люди, как и мы с вами, да, то наша с вами задача заключается в очень простом. Не надо с ними конфликтовать, не надо с ними там бодаться, судиться, бороться или там, сопротивляться и так далее, возражать. Все, что от вас требуется, ребят, очень просто, это просто им разъяснять и образовывать. Если вы раз придете, второй раз придете, заготовьте себе он как Лену Русманов, папочку, да, пришли там в судебный участок или еще куда-то, приставу, который сидит, ваши данные переписывают, дали бумажечку что вот смотри, дружочек, ты нарушаешь 152 закон, но он же есть. Ребят, если мы заставим весь мир, ну не весь мир, но хотя бы нашу страну, да, всех заставим работать хотя бы по тем работающим законам, которые уже есть, мы все выдохнем, я вас уверяю, потому что законы нормальные, абсолютно нормальные. Но единственная беда у нас везде, что их никто не соблюдает. Ни одна тварь их не соблюдает. Ну, это вообще катастрофа. А если мы всех будем образовывать и заставим их соблюдать, у нас очень быстро наведется порядок. Да? Только не надо спорить, ругаться, кричать друг друга, гнобить и так далее. Просто образовывать. Вот, дружочек, почитай на досуге. Я тебе делаю сейчас ай яй, -яй. Я тебе, конечно, дам паспорт. Но я тебе делаю ай яй, -яй. Вот тебе 152 ФЗ. Вот тебе в выписки, да, краткая инструкция, я для тебя уже постаралась, написала, да, изучи и будь внимателен. Дальше я такую же бумажку подаю в экспедицию, общественное порицание называется на председателя суда, что ай-яй-яй, куда ты смотришь, у тебя тут люди нарушают 152 федеральный закон. Дальше я подаю в судебный департамент, дальше я подаю в э, ФССП, да, раз, просто рассылаю эти бумажки, что скажу, ребята, ай-яй-яй, и буду ходить каждый день. Вот сколько буду ходить, столько это. Вот я сейчас прихожу в суды, у меня уже не спрашивают паспорт. Меня уже так пропускают. Вот. Потому что они понимают, что они не имеют на это права. Вот. И... Ну, вот я в свой суд так хожу. И поэтому, ребят, ну не надо с ними сопротивляться. Выдайте каждому по бумажке. Да, они там бурчат, у меня нет времени, у меня там это, ничего-ничего. Почитают, почитают. Более того, вам скажу, повесить себе в коптерочки, будут изучать. Ребят, ну все живые люди, у всех есть любопытство, интерес врожденный, никуда не денется. Значит, возвращаемся к паспорту. Да? Спокойно показывайте, вам дали этот пропуск, но почему вы должны от него отказываться? Ну в конце концов, вы же на поезд билеты покупаете с этим пропуском и ничего, вас что-то не будет. Будоражит. гражданин вы или не гражданин вам надо ехать и все но пока мы живем в таких условиях но нет у нас других условий но нет но не создали пока но опять же только из-за того что мы бездействуем мы бездействуем мы молчим мы безмолвные рабы мы голоса не подаем да вот когда мы придем к пониманию что ну что-то как-то бардак надо навести порядок вот тогда у нас и будет, будет что-то меняться но пока давайте хотя бы разберемся в том что уже что уже здесь есть и что уже Создано. Не надо это хайт, не надо это отрицать, как у нас сейчас надо, все выгнать все законы метлой и поганый. Но, конечно, критиковать хорошо. Но давайте все-таки придерживаться до здравой логики, что критикуешь, предлагай, предлагаешь делать, делаешь все ответственность. Вот когда все будут этому соответствовать, тогда у нас в стране будет порядок. А то у нас критиковать каждая бабка на лавочке может, понимаете? А когда идет до дела, так ну что-то, что-то. Такое, что, -то, что, -то. Так что -то все куда-то попрятались и никто ничего не делает. Ну хорошо, но даже если вы настолько интроверты, что вы прям боитесь куда-то выйти и лишний раз рот открыть, но ну, вы хотя бы у себя, с себя начните, да, осознание, хотя бы, я не знаю, там, понимание к общему придите, перестаньте срать везде и гадить, да, информационным мусором, ну перестаньте это делать, ну хотя бы свои мозги почистите, я не знаю, займитесь самообразованием, почитайте, посмотрите ту информацию, которую я вам излагаю, вы уже сделаете великое дело. Уже, вот вы сами этого не понимаете, что вы этим сделаете великое дело. Перестаньте там критиковать ваших соседей, перестаньте там с ними ругаться, там еще с кем-то. Придите конструктиву. то есть о чем, вот для чего вы это делаете, что вы от них хотите. Скажите, ну предложите им что-то, скажите, давайте сделаем вот так, и вам будет хорошо, и нам будет хорошо. Понимаете, нам нужно вернуть взаимодоверие и сотворчество. Вот что у нас отняли, самое главное, нам нужно вот это вернуть. И когда мы это себе вернем, у нас все наладится. Так, что касается паспорта, ребят, нет смысла, понимаете, прятать его там еще куда-то, что-то с ним делать, вот не подавать, все подали, как мне тут говорят, ой, ты подала паспорт, все, ты, значит, признала себя а, гражданином, и поэтому они имеют право с тобой делать, что хотите. Да нет, это не так, абсолютно не так, в корне не так. Я дала а, так называемое удостоверение личности, пропуск, чтобы меня пропустили, допустили. А дальше, придя в любое учреждение, ребят, вы можете доказать на словах и что вы дееспособный, и что вы человек но ну, не не животный же в конце концов да не, не лошадь не жираф перед вами стоит и все остальное то есть все остальное доказывается на словах а не на никакой бумажкой, понимаете вот. Если у нас раньше была такая поговорка, да, без бумажки ты какашка, с бумажкой человек, то сейчас все наоборот, да, без бумажки ты человек, а с бумажкой ты какашка, вот, все перевернули вверх, сверх, ну, как это, с головы на ноги, да, с, с ног на голову, поэтому, ну, надо как-то разумно к этому, ко всему подходить. Так, Еще сегодня мне хочется затронуть вопрос дееспособности, недееспособности физических лиц и, и всяких разных тварей, да, про которых тоже очень много чего говорится. И мне хочется навести здесь порядок. Значит, Да, действительно, в международном праве есть такое определение, что физическое лицо – это мертвый человек. Мы просто не знали, как трупы назвать и писать, что он труп. В Америке, кстати, есть очень хорошая формулировка. Они не пишут, что это труп. Они пишут «Джон До» и «Джейн До». То есть неопознанный Джон и неопознанная Джейн, вот до тех пор. Но ну, это, это пишут, если неопознанный труп. Вот, если труп опознанный, они пишут физическое лицо и фамилия, имя, отчество. То есть они тем самым показывают, что это персона. То есть пока человек был живой, он был персоной. Вот, то есть он был личностью. Персона ⁇ это личность. Да? Как только у персоны, у личности отнимают вот эти вот а, психологические, там какие-то комплексные, да, психофизические м, определения, то есть достоинство вот этого, да, в чем выражается сам человек, да, это его комплекс его психофизических каких-то метафизических данных и так далее. Вот, как только вот это вот отнимается, становится, персона становится как раз-таки вот этим физлицом. Вот, то есть личность пропадает да, и остается тело. Но поскольку тело, как назвать, непонятно, да, оно физическое тело, Вот с ним надо что-то делать. Но была такая терминология введена, то есть по большому счету ребят это труп. Вот. Но у нас почему-то персону, саму персону перевели законодатели как физическое лицо. Я не знаю, почему они так перевели и чем они руководствовались. Отсюда как раз-таки и пошло вот это вот возмущение. Но если брать по праву да, и разделять, почему почему именно, как это возникло и зачем возникло физическое лицо, то это было сделано лишь с одним умыслом, чтобы отделить граждан от юридических лиц. То есть граждане могут создавать физические лица и могут создавать а, юридические лица. То есть это некая форма образования. И для того, чтобы сказать четко сразу, что этот гражданин не юрлицо, говорят, что он физлицо. Но на самом деле это некорректно и неправильно. Почему? Потому что я еще раз говорю, что есть лицо, и лицо своим действием или бездействием порождает следующие свои состояния. Да, либо юридические титулы. Но э, не может гражданин, который, собственно говоря, только гражданин, да, и для того, чтобы его... Можно, можно написать, просто можно написать, что он не является юридическим лицом. Однако же нет. Для того, чтобы вот так длинно не писать, у нас используется, что ну гражданин физлицо. Но на самом деле э, законодатели лукавят, или те, кто использует эти законы, они лукавят. Потому что физическому лицу присвоен целый комплекс прав и обязанностей. И через выражение этих прав и обязанностей мы как раз таки и можем понять, кто же такое физлицо. И не всегда это тождественные понятия гражданины физлицо, понимаете? То есть э, человек может сделать какие-то определенные действия или бездействия, чтобы его признать физлицом даже на основании нашего законодательства. Но у нас настолько низкая... Э, сознательность вообще, в принципе, и э, образованность наших граждан, да, или граждан-неграждан, граждан, что они даже не понимают. Вот э, судьи, очень часто я смотрю, судьи в своих определениях, в решениях пишут там, а он там физическое лицо, тра-та-та-та-та-та-та. Да он, подожди, он еще ничего не сделал, ничего не это. Даже ссылаются на статью, где в этой статье черным по белому написано. Если гражданин -та -та, что-то там сделал, то он там, значит, повлек какие-то, или он там обязан что-то. То есть в самой статье указано слово гражданин. А судья применяет вместо гражданина физическое лицо. То есть, в принципе, даже судьи, особенно первых инстанций, да, низших, они не понимают разницы, понимаете? Для них физлицо – это все, что не, не принесло каких-то документов о подтверждении, что они юрлица. Соответственно, для них все изначально физлица. Но если, ребят, мы будем на это заострять внимание и каждого учить, каждого судью, каждого полицейского, каждого-каждого, да, что подожди, подожди, как, какое физлицо, ты на основании какого закона, ну-ка покажи мне закон, покажи статью, что конкретно там написано. Там есть про физлицо? Нету. Там применяется гражданину. А на каком основании? Как, как ты породила новый титул физлицо? Как ты, Понимаете, у судьи нет права порождать а, юридические титулы. Нет права порождать. Право есть у человека. Понимаете, в чем разница, в чем сама суть? То есть человек, вступив в, в, в связь с государством, породил гражданина, а потом как гражданин выполняя определенные действия либо бездействия в рамках этого государства и в рамках законов этого государства, порождает следующий, более низший юридический титул в виде заинтересованного лица, должника, собственника, водителя, физического лица и так далее. И все эти разделения, вот этих лиц-зверушек, сделаны только для того, чтобы четко идентифицировать те законы и статьи тех законов, которую под, э, можно подцепить под эти определения. То есть да, для водителей ПДД, для собственников там какие-то законы о собственности, да, для физических лиц тоже что-то есть. Но, но право порождать лиц есть только, только, ребят, у гражданина. право порожд... Точнее не так, у человека в статусе гражданина есть право порождать лица своим действием или своим бездействием. Но судья или там другой орган, исполнительный, судебный, законодательной власти, там неважно, не имеет права вас породить за вас, какой-либо какой ваш юридический статус, понимаете, не имеет. Вот это у нас никто не понимает. Ни судьи не понимают, ни полиция не понимает, ни люди не понимают. Вот люди бегают, а меня признали, физлицом, лицом, тра-та-та, и все. И паника у них там, меня там мертвым признали, там, или еще каким-то. И начинают эмоционировать. Ребят, наведите порядок в своей голове. Не надо эмоционировать поймите и, и ходите и разъясняйте это всем что сначала был человек человек вступил в связь получился гражданин гражданин уже потом может породить это право гражданина или где-то в каких-то случаях обязанность гражданина да но это права и обязанности гражданина но не судьи не еще кого-то и вот кстати когда проводится заседание, но ну я опять же до да, к суду обращаюсь когда проводится заседание Суда, прежде чем, они устанавливают личности, да, и после того, как они установили личность, вообще-то они должны сначала, после установки личности разобраться в право субъектности, то есть кто к кому как относится и кто кому кем является, да, и когда судья говорит, что я установил личность, там, Иванов Иван Иванович, это физлицо, это грубейшее нарушение действий судьи, грубейшее нарушение процессуального порядка. Грубейшие, потому что она не имеет на это права. Она должна обосновать свои действия, что на основании того, что я установил личность гражданина, а гражданин своими действиями или бездействиями попадает под какие-то законы, которые написаны под физическое лицо. Поэтому сейчас я буду рассматривать вот только вот эту кучку законов, которые относятся к физическому лицу. Тождественность она должна установить, понимаете, это тройная тождественность, человек, гражданин, физлицо. Но у нас почему-то из-за того, что никому не учат, ни в одних институтах, никому ничего не объясняют, как это работает, да, может быть, законодатели сами ни хрена не понимают, потому что они эти законы переводят и, скажем так, хотя нет. Хотя нет, я не могу так утверждать, потому что законы написаны очень грамотно, реально. И понимая и читая законы, ты понимаешь, что их писали люди, которые действительно понимают, что они пишут. Где они употребляют, какие употребляют термины, они все прекрасно понимают. Поэтому не буду я утверждать в том, что законодатели сами ничего не понимают. Понимают. Но те, кто применяет законы, не понимают вот этих вот вещей, которые основополагающие. И когда вы наведете в своей голове порядок, да, что подождите, если вас обзывают физлицом, если это бездоказательно... То есть к вам не применился какой-то закон или статья, где действительно написано, что да, если вы это сделали или если вы своим бездействием, да, то есть не сделали, расценивает законодатель вас как физлицо, тогда да, вы не имеете права спорить. Да, так и есть. А если, допустим, в статье, на которую кто-то ссылается, написано про гражданина и гражданские права, там и обязанности, да, то извините, с какого перепугу вы меня физлицом-то называете? Это оскорбление. А теперь мы подойдем к оскорблениям, да, которые, знаете, у нас сейчас принят закон об оскорблении власти. да, Это уголовная статья, так, на минуточку, 319 -я. Так вот, ребят, если вы откроете Конституцию Российской Федерации, там написано, что единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Мы с вами же разговаривали на тему того, что народ имеет единственное число. Народ – это тот, кто народ, народ народился, то бишь человек. Вот. Невозможно, да, чтобы там у кого-то народилось сразу, сразу 10, да, вот, ну, народ народился, ну, может быть, да, там многодетные матери, которые там тройню, четверню рожают. Конечно, они сразу там народ рожают целый, но тем не менее, да, народ это единственное число, многонациональный человек и единственным источником власти в Российской Федерации. Понятно, да? Дальше. Народ. Является носителем, единственным носителем суверенитета. Что такое суверен? Суверенитет – это высший юридический титул, то есть высшие права. Высшие права. Так вот, пользуясь вот этими двумя статьями, и применяя, значит, статью 319, то все, кто оскорбил власть, попадают под действие статьи 319. Если судья, либо... Эм... Какой-то, я не знаю, товарищ из исполнительной власти назовет вас физическим лицом, не указав на основании какой статьи, какого закона, и если вы там не встретите ни одного слова физическое лицо, то есть там будет у вас гражданин написано там, или человек, или все что угодно там будет написано, кроме физического лица, если он вас так назовет, это и есть оскорбление власти. И все, ребят, совершенно спокойно пишите. Заявление в полицию и заявление на имя руководства. А, называется не заявление, а общественное порицание. На имя руководителя. Что данный человек оскорбил меня. Оскорбление власти у нас предусмотрено 319. Я являюсь высшей властью, потому что вы лишь органы власти. Органы, а я являюсь высшей головой. Вот и все, ребята, тогда мы всех заставим нас уважать и нормально с нами разговаривать, а не так, как с чмом последним, потому что почему-то наша власть, она решила, что она власть, а люди это, знаете, такая некая серая масса, серое говно, об которую можно ноги вытирать. Ничего подобного, абсолютно ничего подобного. Я вам расскажу, почему они сделали из нас серое говно. Значит, ну, во-первых, надо разобраться, из кого из нас, и во-вторых, кто, кто сделал и кто на это пошел. Значит, здесь мы поговорим об очень веселом мероприятии под названием «Выборы». Что такое «Выборы»? «Выборы» – это некая передача прав, ребята, прав. Значит, смотрите, еще раз. У граждан есть права и обязанности. У граждан практически нет свобод. Ну, так ты можешь на территории, там, не знаю, своей квартиры что-то сделать, допукнуть. Но не более того, ну, там, не знаю, свободен съездить из Москвы в Владивосток и обратно, да, ну, там, на Камчатку. Вот, ну, как бы вообще вести себя свободно, не озираясь ни на кого, ну, ты не можешь. То есть тебя конкретно ограничили как гражданина в твоих свободах, но сейчас не об этом. Что есть у гражданина? У гражданина, ребята, есть права и обязанности. Так вот, права у вас регулярно отнимают. У вас остаются только обязанности. Каким же образом отнимаются у вас права? Вы реально бесправный товарищ. И если вы пойдете в любую, в любую, в любой суд, инстанцию, да, доказывать, качать свои права, над вами будут смеяться, и вас будут действительно принимать как ну, серое вещество, какое-то там серая масса и так далее. Почему? Потому что... Как изымаются права? Права изымаются сроком там сейчас, по-моему, 6 лет, да? Президентские выборы, парламентские выборы, депутатские выборы, выборы органов местного самоуправления. Смотрите, какие сроки. В общем, у вас есть разноуровневые права. Есть права на уровне своего местного там местной администрации, местного муниципалитета. Есть у вас права на уровне города, да? Это когда вы за мэра города голосуете. Есть у вас права на уровне, ну то есть город же вам тоже что-то обязан. Понимаете, город что-то обязан. И у вас есть право потребовать выполнения обязательств от города. То есть город вам обязан свет, газ, дороги, мусор убирать и так далее. А у вас есть право требовать от города выполнения своих обязательств. Так вот, ребят, если вы ходите на выборы и голосуете за мэра вашего города, мэр вашего города отнимает у вас все права, и что бы вы там ни требовали, ни хрена вы не имеете больше на это права, потому что вы все свои права передали мэру. Я расскажу как. Значит, вы приходите на выборы. Вот сейчас неважно, какого уровня выборы. Понимаете, да? Вы саму суть осознаете. Вы приходите на выборы со своим паспортом. И что вы делаете в первую очередь? Вы расписываетесь в подушевой книге. То есть в этой книге вы расписываетесь за якобы выданный вам бюллетень. Значит, в подушевой книге вы расписываете, что вы явились и вы являетесь недееспособным. То есть вы не способны исполнять свои права и вы отдаете эти ваши права тому, кто за вас будет голосовать. То бишь администрации местной, вашей местно-районной администрации вы отдаете эти права. Вот, значит, в каждой, за каждой конкретной книге, там она привязана к каждому конкретному избирательному участку, у этого избирательного участка есть конкретно один депутат вашего района, вашего конкретного участка, так вот все права передаются этому депутату, ребят. Вот, вы пришли, расписались, все, вы дальше можете ничего не делать, потому что дальше уже это не имеет никакого значения. Вы расписались в том, что вы признали себя недееспособным, и вы уже передали право вот этому депутату от вот этого участка, который, собственно говоря, опечатывал эту, ну, не опечатывал, как как открывал, да, инициировал вот эту вот книгу по душевую. Вы расписались, дальше вам дают что? Бюллетень. Что такое бюллетень? Бюллетень – это больничный лист. То есть вам честно, ребят, на руки дают больничный лист, а вы этого не понимаете. Вам дают больничный лист, что вы больной, а больной это кто? Недееспособный, да? И вы идете в этом бюллетене, ставите даже не роспись, галочку. Потому что вы больной дебил, который не может слова написать. Он ставит галочку, знаете, как раньше бабушки в послевоенное время, да, там с тремя классами образования не умели за себя расписываться, они крестики ставили. Вот вы также, вы идете, ставите галочку и выкидываете куда в урну. А почему в урну? В мусорку выкидывайте, правильно, в урну, потому что да кто будет считать ваши галочки, кем они нахрен нужны. А потом смотрите по телевизору, вам покажут, как эти урны выгребаются из бирком. Я вам честно скажу, никто никуда ничего не выгребает. Эти урны собираются и все везутся на уничтожение. Никто ничего не подсчитывает. Потому что э, все подсчеты уже есть в подушевой книге. Там четко все пронумеровано. Они быстренько открыли, быстренько посчитали, кто явился. Вот явилось полторы тысячи, там, 1567 человек. Все, они записали. Значит, этому депутату передали права свои 567 граждан. Все, и он вот эти 1657, они там договорились, за кого они голосуют. За этого мэра или за этого. Все, понимаете, то есть права, вы, права у ваших депутатов, Депутаты делают выбор, а вы бесправное существо, у вас остались одни обязанности. Поэтому вот с вами так себя и ведут. Кому бы вы ни пришли, к мэру, к депутату или еще какому-нибудь избранному, избранному товарищу, ну кто избирается. Вот знаете, что избранные товарищи вам не помогут, потому что они прекрасно знают процедуру. Почитайте внимательно, внимательно закон о выборах, почитайте. И знаете, что там самое любопытное? Там написано, что... После подсчета голосов все бюллетени уничтожаются, но я вам расскажу больше, они уничтожаются до подсчета голосов, потому что подсчет голосов производится по книге. И вот эти все, что вам там показывают, вбросы бюллетеней, кто-то пришел, пачки вбросил, и такие дебилы сидят, ой, они вбросы делали, выборы нечестные. Ребят, да все честно и прозрачно. Ну и что, что вбросы? Ну потому что голоса считаются по подушевой книге, а не по бюллетеням. Это вам, знаете, лишний раз повод корвалольчику попить или валидолу. Что, ой, блин, я сходил на выборы, я там думал, что я все изменю, а они там вбросы сделали, они там сволочи такие. Что они делают? Они опять межнациональную рознь разжигают. Ну сидите там, я не знаю, негодуйте дальше. Ну толку-то от вашего негодования. Но выкачали они из вас энергию деструктивную таким образом, но вы не себе не помогли, не людям своим негодованием. Вы Можете понять и помочь э, и людям, и стране, и вашим соседям, и себе, и своим детям только тем, что вы откажетесь прийти на выборы. И весь, ребята, вот вся вот эта катавасия будет продолжаться только до тех пор, пока вы сами лично это поддерживаете. Не ходите на выборы. Не ходите, потому что вы себя, как дураки, признаете недееспособными, а потом кричите на всех углах, что как это они меня считают недееспособным? Да вот так. Ты отдал на ближайшие, вот сходил за президента, проголосовал, на 6 лет ты отдал свое право. Право предъявлять хоть что-то Российской Федерации. Ты отдал, а потом эти, скажем так, пенсионеры, которые всех, всех загнали на выборы и сходили, они негодуют, они пепицы, пепицы подписывают. Как это нам пенсионный возраст подняли? Да кому нахрен нужна ваша петиция, ребят? Но вы не понимаете, что этот документ не имеет никакой юридической силы, не несет никаких правовых последствий. Потому что вас, вы сами отдали добровольно, отдали ваши права. Никто вас не принуждал. Вы пришли на выборы. Вы проголосовали за такого президента. Вы дали ему право подписывать такие законы. А потом вы сидите там, о, закон не такой. А не нехрен было право давать. не Нехрен было. А я вам больше скажу. Значит, бюллетени подписываются, но ну, типа, бюллетени уничтожаются после подсчета голосов. Ну, то бишь, на следующий день, да? Ну, это по закону. Но на самом деле раньше они сразу уничтожаются. Они сразу на мусорку. Ой, если вы увидите, ребят, хоть раз понаблюдайте за выборы, Какие-то мусорные машины приезжают, как это все вывозят, в каких контейнерах. Ну, это ну, просто бред собачий, а, что там какие-то подсчет голосов ведется, ну, это смехота. Но, ну, может быть, знаете, там, где приехало телевидение, там, где постановочное шоу для, для всех масс, там еще да, там вам еще изобразят видимость. Но ну, это все фигня. На самом деле даже по закону каждый лист должен быть развернут, показать комиссии на камеру и сверху положен свою стопку. Вы хоть раз видели, чтобы они их разворачивали. И подсчет голосов должен вести простым перекладыванием из стопки. Сначала идет сортировка, а потом перекладываем. Берем один, перекладываем с справа налево и говорим «один». Берем опять из стопки, говорим, два. Простым перекладыванием у нас, как считается, за уголочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, пальчиками перебирая, как денежку. А это запрещено законом, это нельзя. Но опять же повсеместно нам показывают. Почему? Да потому что не имеет, не имеет значения, как они их считают. Они их вообще не должны считать, понимаете? Там уже все посчитано без вас, вы уже все отдали. Так вот, после этого вы ходите и орете, что у вас принимаются какие-то не те законы так вы же сами это все поддерживаете сами в этом во всем участвуете но я вам вообще рассказываю не для этого. Значит, есть такие случаи, у меня такие случаи были, когда я прихожу к какому-нибудь депутату и говорю, слушайте, ну, вот так и так, ну, это неправильно. А они мне говорят, да, ты право отдала, поэтому что то тут каркаешь? Типа, все, прав у тебя нет, вообще даже ко мне подходить у тебя нет прав. Почему они, вообще власть, почему даже не, как сказать, даже не, не считает нужным вам что-то нормальное ответить, вразумительное? Почему они ответы отписки пишут? Да потому что у вас права нет даже спрашивать, понимаете? Даже это право, данное 59 ФЗ, у вас его нету вы его уже отдали. Вы все права отдали. Сходив, проголосовав там, за местную власть, за городскую, за районную, за краевую, республиканскую, эм, государственную и так далее. Все, вы, у вас все права на всех уровнях отняли. Но вот я прихожу и говорю, слушай, ты знаешь, я вообще не хожу на выборы. Я сколько себя помню, я ни разу не была ни на одних выборах, вообще никуда не ходила, поэтому я все права свои сохранила. Мне говорит: докажи. Докажи. А я, ребята, не могу доказать. Знаете почему? Потому что бюллетени все сжигаются, это раз. А во-вторых, знаете в чем прикол? В том, что они вот эти вот подушевые книги опечатывают, и они хранятся ровно год, после чего уничтожаются. И вскрываться они могут только по решению суда и только по вопросам подсчета голосов. Между депутатами. То есть, если два депутата подсапаются, и кто-то там не досчитался, там 200 старичков, то только тогда по запросу суда эти книги будут скрываться. Через год они уничтожаются. Через год вообще никто не догадается. Давал ты право. Не давал ты свое право. Понимаете? И вот, ребят, пока мы вот такой беспредел не прекратим своим бездействием, я еще раз говорю, я буду вам сто раз говорить, что ä, правовые последствия порождаются как действием, так и бездействием. Поймите это, наконец то, что вы не пришли на выборы, не значит, что за вас кто-то не расписался. Я очень много случаев, когда люди приходят и говорят, вот у меня сосед в отъезде живет там в Гондурасе, да, а за него там подпись стоит. То есть они работают на местах, они работают через ваших, как их называется, да, там управляющих, старших домов, управляющих. То есть они все знают, где в каких квартирках кто отсутствует, где инвалид, который не дойдет, где бабушка, которая вообще там никогда на выборы не ходит. Все они знают. Они подают эти списочки в избирком в обязательном порядке. И избирком уже, знаете, после концу выбора там своей рукой вписывает там по одному человечку, так этот пришел, пока там камеры не видит они там раз-раз-раз вписали, ага, там Маша Пупкина там все, вот она там уехала куда-то, ее дома нет на момент выборов, да, но мы за нее распишемся, а потом вы хрен докажете, что вы не, ходите, не ходили и не отдавали голоса. Так вот, ребят, значит, заявительное право действует в два конца, и это здравая логика, то есть, а пусть они докажут обратно, что я им давала свое право. Понимаете? Когда они вам заявляют, что а вы докажите, мы можем то же самое сказать, а вы докажите. Вот. Но вообще на самом деле я предлагаю порождать правовые последствия бездействием, то есть не ходить на выборы и вообще пойти по пути индийских товарищей. Вот, не ходить на выборы, не участвовать в покупке иностранных торговых компаний, их товаров, которые нас убивают. Ведь, опять же, нам же не рассказывают последствия. Да? Вот они что-то нам продают. У нас скрывают всю информацию о товаре, о продукте. Чего они там запихали в это, понимаете, в те же шампуни, там, за дезодоранты. Тоже ж никто не знает. Вот. все это скрывается, и все это, знаете, реклама вот эта навязанная. Зачем? Вот, ребят, бездействие на самое классное оружие вы его недооцениваете конечно борьба и действие это все очень хорошо но надо думать стратегически иногда иногда бездействие гораздо круче чем ваша война ваша борьба и ваши там фронты сопротивления вот подумайте на эту тему вот что еще могу сказать по таким вот Документальным, по документам, да, вот у нас лекция сегодня про документы, основные наши документы, мы знаем, да, что это законы Российской Федерации, не надо на них грешить, надо вычитывать и в свою пользу обращать, значит, обязательно проверяем их подлинность и их действие. Даже если вы там не нашли, поищите, пошукайте везде на ваш запрос. Есть какие-то действующие законы СССР, которые до сих пор действуют, и их можно применять, и на них можно ссылаться, и можно отстаивать ваши права, да. Разложите у себя в голове про гражданина, вот, про паспорт да, и прочие удостоверение личности, что на самом деле ну, у нас нет другого выхода, ну, нам раздали вот такие, вот, э, вот такие документы, ну, мы и пользуемся такими документами, но это же ничего не подтверждает. Понимаете, для того, чтобы в отношении меня работали законы, в которых есть формулировка гражданин, вы сначала должны доказать, что я гражданин, а паспорт, он ничего не подтверждает. Более того же, я же их, их еще могу наказывать по 152-й, как бы, федеральному закону, да, вы же, вы же сами не выполняете свои же законы, ай-яй-яй. Но как бы образовывать, образовывать товарищей. Вот, есть у нас документы, конечно, о собственности, да, забудьте раз и навсегда, что документ является вашей собственностью. Документ – это бумажка, ничем он не является, у него нет таких вечных прав. Вот, это бумажка, которую вы можете оперировать, но, опять же, да, собственность. С собственностью пока, ребят, все глухо, пока скажем так, законы таковы, что вы имеете право на собственность. Но сам, саму собственность у вас отняли, если только вы не какой-то там член колхоза, да, и не докажете по, по шнуровым книгам или по земельным книгам, что в советское время вам была передана земля, там, которая принадлежит колхозам пожизненно, бессрочно. Вот, каким-то вот таким образом доказывать ваши права собственности, потому что все, что приобретено уже в период действия Российской Федерации, там уже сложнее история, но мы до этого дойдем. Мы до этого дойдем, будем в более поздних сессиях про это, это рассматривать. Эти все вопросы пока вам нужно сейчас закрепить, скажем так, такую законодательную базу у себя в голове и научиться в ней ориентироваться. Если вы хотите дальше жить в удовольствии, хотя бы в тех условиях, которые есть здесь и сейчас, да, ну что, звездолетов ни у кого нет, на другую планету пока никто не улетает, да, и нас массово отсюда не эвакуируют. Поэтому, ребят, надо как-то сообразить и жить в этих условиях. И жить можно, и можно жить прекрасно, но для начала нужно и себя образовать, и, собственно говоря, свои права отстоять во всяких органах, которые имеют на вас притязание. Почему? Потому что у них тоже есть разные нарядка понимаете у системы есть разнарядка что это у нас человек сидит прибыль не приносит у нас на самом деле каждый человек является биоресурсом по законодательству и это не фишка это не миф мы все являемся биоресурсами и из нас выкачивают ресурсы вот, в виде налогов, в виде пеней, в виде штрафов, в виде там еще каких-то доходов. Вот, поэтому, ребят, мы такие возобновляемый биоресурс, называется. Перестаньте быть планктоном, возобновляемым биоресурсом. Изучайте ваши права, отстаивайте права. Я делаю проще. Я всем говорю, что я человек. Всем разъясняю, почему я не гражданин, почему я не это. Вы пользуетесь статьей Конституции, которая говорит, что Любовь Виняя и не должен доказывать свое обвинение свои, как бы эти свою правоту поэтому вы мне сначала докажите обратное я вот вам говорю что я человек все на этом точка. вы мне докажите обратное что я гражданин вы докажите обратное что гражданин человек не может породить физлицо человек не может породить водителя гражданин может а вы мне сначала докажите что я гражданин а потом докажите что я какое-нибудь там лицо. А потом мы с вами поговорим. И все. Если вы а, примете такую точку зрения, такой взгляд, и поменяете свою систему мироустройства у себя в башке, вот, тогда у вас жизнь наладится. Тогда не вы будете бегать и доказывать с пены у рта, что не надо меня физлицом, не надо меня там тем. Да не надо никому ничего доказывать. Вы внутри себя примите, кто такое физлицо и как оно получается? И если какой-то человек, вас обзывая, не понимает, что он делает, вы ему, пожалуйста, вот заготовочку такую, распечаточку скажите, товарищ, я вообще-то высшая власть, потому что я народ. Еще раз обращаю внимание на этот пункт. Вся власть принадлежит многонациональному народу. Еще раз внимательно, ребят, вот вы не понимаете, о чем идет речь. Не гражданину не физлицу власть высшая власть в российской федерации принадлежит ее многонациональному народу народ равно человек то есть Человеку любой национальности, кстати, национальность это не юридический термин, вы можете любую национальность принять, это ваше самоопределение, как хотите. Имейте в виду, что если вы будете раскопки делать по своей национальности, нет, как хотите, хотите запишите в евреи, хотите в русские, хотите в славяне, это ваша ориентация, это как бы не более того, да. Вот, поэтому, ребят, еще раз, еще раз вдумайтесь в сакральный смысл этих слов. Власть принадлежит народу. Ни гражданину, никому, человеку власть принадлежит, человеку, любое государство образует человек. Вот у нас люди этого не понимают. Они бегут там, я гражданин СССР, там, да, что ты, блин, говно ты, блин, в проруби, вот и все. Болтаешь, что бы не попало, знаешь, как вот говно болтается и все. Человек, только человек. А вот все остальное докажите мне обратно. Если вы меня считаете гражданином, я не обязан вам ничего доказывать. Вы мне докажите, что я подписал, я оформил, я вступил, будучи в здравом уме, в нужном возрасте, потому что по рождению я не могу на себя принимать никакие обязанности. Понимаете? Это бред. Я по рождению не могу. Вы мне докажите обратное. Не надо мне тыкать в законы. Вы мне здравую логику докажите. Каким образом? каким образом я стала гражданкой э, Российской Федерации. А потом мы с вами будем разговаривать, о каких физлицах идет речь или о других статусах. Понимаете? Вот когда вы вот это вот в голове у себя закрепите, что человек есть высшая власть, что человек суверен, вот тогда у вас все встанет на свои места. Не надо никому ничего доказывать, если вас оскорбляют, не доказавши, да, или там ссылаются, там, а физлицо, потому что там и ссылаются на пункт, где написано про граждан. Скажите, так, стоп, дружочек, вот сейчас было 319 статья оскорбление власти, и все, спокойненько разъясняете товарищу, что он был неправ. И идете своей дорогой. Ни в какую полемику, никуда не впрягаетесь вообще абсолютно. Вот. По поводу всех остальных документов и всего остального. Вас вынуждают плясать под их дудку. Вас вынуждают только из-за того, что у вас в голове не сложилась ваша картина самоопределения. Вот как только вы себя самоопределите самоидентифицируете, и до, до вас дойдет наконец-таки, кто такой человек и кто такой гражданин, и кем вы являетесь. И когда до вас дойдет, что вы высшая власть не потому что у вас паспорт а потому что вы прежде всего человек не жирафа не зверушка на вот и вот тогда у вас все схлопнется понимаете все что вот эта свистопляска что они делают а вы не ходите, не вступайте не отдавайте свои права не ходите там ни на какие выборы а то у нас там очень любят да в принудительном порядке все пойти на выборы, а от у нас с работы уволят да ради бога соберитесь всей работой как у меня вон, есть друзья, которые работают там, в школе, учителей да, обязывают. Да, соберитесь всей работы и байконите. Но пусть уволят всю школу, кто работать у них будет. А скоро так и произойдет. Сейчас посмотрите, что в полиции творится. 20% только укомплектован штаб по факту. Их не отпускают, потому что некому работать. Судьи увольняются. Все увольняются. Никто на них работать не хочет. И это будет продолжаться, ребят. Потому что нет другого выхода. Нет. Надо бойкотировать и не надо работать, таким образом мы очистим страну. Да, сложно, да, вы скажете, а где вот деньги брать, зарабатывать, да друг другу помогать. Друг другу помогать, вы же сидите, жадничаете, да, вот там вам лишних там 50 рублей пока они есть, сложно пере переправить с другу там, или еще кому-то. Вы сидите, ну я же их заработал. Ну а как у нас без взаимопомощи, без взаимовыручки? Ну никак. Не надо жадничать, понимаешь, если у тебя сегодня есть возможность, помоги тому, у кого возможности нет, любыми способами, деньгами, знаниями, там, я не знаю, там, способностями своими, помоги. Так мы можем выйти из всего этого. Ну, Индия же вышла, а мы сидим, каждый сам себе, блин, все, все сели в кубышку, закрылись. Поэтому, ребят, осознавайте, что происходит дальше будем разбираться глубже и э, все эти схемы махинаторские будем изучать глубже, но сейчас такие у нас, скажем так, определяющие постановочные лекции, чтобы у вас уже было понимание. Дальше к ним возвращаться не буду и не хочу, потому что нет в этом смысла. Я достаточно разжевала для того, чтобы вы понимали, кто вы есть. И уже дальше будем прицельно разбирать все сферы, которые есть, в принципе, здесь и которые нас порабощают так или иначе. Да? Как, как с ними бороться или не бороться, или как бездействовать ну в общем как выходить из сложившейся ситуации все все